Девочка Рокер, доброе утро! Ты слышала новость? Какую новость? Сегодня будут открывать большую девочку Шопкинс! Ты представляешь? А, ух ты, ничего себе! Не могу дождаться! Скорее бы уже! Ребята, посмотрите, это же Шопкинс, девочка Шопис! И с ней идут два эксклюзивных Шопкинса! И еще вот такая вот расчесочка! Давайте ее откроем и посмотрим все поближе! Вот так вот мы ее откроем. Ух ты, смотрите, у нас здесь еще идет вип-карта для приложения Шопкинс. Ребята, давайте освободим саму куколку. А ну-ка, быстренько выходи к нам. Вот она. Опа, ой, один туфелик оставила, как Золушка потеряла. Вот так, подставочка расчесочка такой вот смузи в стаканчике вот такой вот хорошенький шопкинс и второй вот и наша девочка клубничка смотрите, она как будто машет ручкой привет, привет, как дела? такая вот у нас красотка красотка клубничка смотрите, здесь повсюду одни клубнички на ободочке листики клубнички со сливками у нее волосы такого же цвета, как и клубничка, такие розовые-розовые. Даже глазки розовые. И здесь еще присутствует такой цвет голубой или мятный. Но очень-очень красивые бровки у нее розовые, губки розовые. платится как будто из клубнички. Смотрите, рукавчики, ну точно как клубничка. И здесь нарисована клубничка. А тут как будто бы такие вот потеки-смузи. <смех> И вот юпочка точно как клубничка, смотрите. А туфельки это что-то с чем-то. Здесь вот листики, клубничка, а здесь как будто кекс со сливками. Еще у нашей девочки есть вот такая вот расчесочка. Люси, ты хочешь попить? Угу. А еще у нее есть вот таких вот два друга. Смотрите, какие Шопкинцы, Очень классные. Это Рути Смузи и Памела Перфект. Очень классные. Смотрите. Нам даже подмигивает. Вот она, вот она, смотри. Ой, Люси, такая красавица. Девочка, Девчонки, меня зовут Люси Смузи. Приятно познакомиться, а я центр стейдж. А я рокер и очень люблю рок-музыку. А тебе нравится музыка? Конечно, я очень люблю музыку. Сыграешь как-нибудь? Люси, ты такая красотка. У тебя просто обалденные туфельки. И мне очень нравится твой ободочек. Спасибо, мне тоже очень нравится твое платье. Рокер, а идем Люси Смузи знакомиться. с девчонками не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал увидимся в следующих видео до новых встреч